Е, М С И Тогу. Она подъезжает! она мад девять она мад она Сон, я не доехать. она она ты я Чей очень офигенно, дожди письменный, облако от фено, черепашка спит, это не ее смена. И сущий каждый кичет пена, черепа дежить очень круто Сосиска в тесте, немного граната Араханы и чан не ешьте. Не ну да пашинян, вся индияссив. Придешь тагир, придешь тагир, сись, придешь тагир, придешь сись, придешь тагир, придешь тагир, сись. Это и не систь, и не чисть, е, yeah. черепашка, офигенный, Существует. черепашка, ходит по коробке, ходит медленно, очень плохо, а на отъезжаем, больно поч наручник. На это черепашка ходит по дому, выпил кофейку и немного рома. Это черепашка подпевает на Энупума. Два плюс два. Это сумма. Это черепашка танцует флекс. Очень садистка. Как будто кекс. Если бежит, то это рефлекс. Кокаин героин и крекс. Это черепашка любит малодис. Хорошо, что она вообще есть. Это случай может быть весть. Но говорят, что она тоже любит петь. Эй, черепашка! Эй, эй, черепашка! Эй, черепашка! Эй, эй, черепашка! А, эй, черепашка! Эй, черепашка, эй, черепашка! Эй, через тагира! Черепашка! Ага. С вами был Эмси Итог. До свидания.